Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! Братишка Скрэч наконец-таки добрался до игрушечки Medieval Династи. И посмотрим, как у него получится сегодня создать свою а, династию. У нас, ребятки, средневековая выживалочка. У меня была простая мечта. Что бы ни потребовалось сделать на ферме, я, я бы сделал это. Быть старшим сыном это тяжело. Но, по крайней мере, мы зарабатывали на жизнь. И наши тарелки никогда не были пустыми. Потом пришла война. Как всегда, война, друзья, всему. Проблема. Я потерял все в одночасье. Последнее, что я помню, это отец отталкивал меня, кричал, чтобы я бежал. Жить. Сначала я не знал, что делать, потом вспомнил. Русский перевод, кстати, друзья. Однажды моя мать рассказала мне историю. Рассказала о моем дяде Й Йордане. Йор Йордане. Он сколотил огромное состояние на севере, в мирной долине вдали от войны. Дядька-то какой харизматичный. В течение нескольких недель я придерживался этой мысли, вплоть до, вплоть до долины из маминых рассказов. Я это видел. Это здесь я могу начать новую жизнь. Парнишка какой-то, да, молодой у нас, я так понимаю, вырвался. И пытается изменить этот мир к лучшему. Итак, друзья, оказались мы в каком-то лесу. Наш парень просто-напросто решил уже э, попутешествовать немножечко, да, и забрел вот такой вот непонятный лес, Откуда и начинается наше путешествие в этой игрушечке под названием Medieval Dynasty. Я смотрю, ребят, тут все внутриигровые таблички еще не переведены. Переведен здесь только всего лишь на навсего наш с вами интерфейс. Это у нас все вот эти описания, да, вот все описание того, что мы подбираем. Так, какие-то березовые ветки, да. Да, у нас, так понимаю, есть инвентарь свой собственный. Надо здесь все подряд... Подбирать все нам в хозяйстве пригодится. Сосновые веточки какие-то. Братишка, есть у тебя инвентарь или же нет? Да, вот такой вот у нас инвентарь. Очень, кстати, хорошо все сделано, все удобно. Я смотрю, здесь у нас быстрые слоты. Здесь экипировка нашего персонажа. Здесь у нас, значит, сам, собственно говоря, инвентарь. Есть у каждого предмета вес, есть состояние, есть цена. Есть у нас, значит, факела, одежда, овсяные рулеты и какие-то камни и монеты. В общем, не густо пока что, друзья, у нас у нашего персонажа. Также я смотрю основные персонажи, так как это выживалочка, да, РПГшечка. Есть у нас, ребятки, полоска здоровья, полоска выносливости, полоска обезвоживания, я так понимаю, тоже есть, да. Вот тут, на смотрите, в левом, в нижнем углу экрана у нас имеется вот этот кругляшочек, да, с нашими основными Показателями жизненными То есть это у нас вода Это голубенькая полоска Выносливость это скорее всего зеленая Да, вот мы бегаем, да, смотрите, она у вот нас тратится Ага, вижу, понял. Красное, это, скорее всего, здоровье. А желтенькое, точнее, оранжевое, это, скорее всего, наш с вами голод. Так, ну что ж, движемся, ребят. Посмотрим, куда выведет нас эта дорожка. Да, я все-таки уже давным-давно путешествую. Мне бы хотелось бы уже найти какую-нибудь цивилизацию и продолжить в ней развиваться. Так это что? это С деревьями можно как-то взаимодействовать? Нет, топор не экипирован. Ага, тут нужен, нужен топор, чтобы взаимодействовать с деревьями, я так понимаю. А мы можем как-то сделать этот топор... Ой-ой-ой, да, черт возьми, мы можем сделать уже топор! Мы можем скрафтить. Интересно, получится у нас сейчас сделать топор или же нет. Да, черт возьми, ребятки, мы уже сразу же в начале игры делаем топор. А, я думаю, тут гораздо все сложнее. Так, а, нажимаем на тап, и нам сразу же подсказки какие-то вылетают. Это маска, да, на непонятном языке. А тут сразу же, ребят, нам, нам высвечивается экран с, нормальными, а, с нормальным языком. Да, вот тут, кстати, информация по всем пунктикам. Можете почитать, поклацать. Да, все здесь достаточно подробно расписано. Перевод, в принципе, такой годный. Да, я тут прочитал уже немножко ознакомился и вполне понятно можно осознать что здесь нам предоставляет очень кстати интересный удобный интерфейс все сделано достаточно на хорошем уровне так как это все дело переключить переключаем ребятки вкладочки чтобы у нас масочки все прошли я тоже с ними в принципе ознакомился ну и продолжаем так ну что ж у нас есть инвентарь здесь удобно все по категориям у нас разбито да как видите можно значит переключиться на оружие можно переключиться на одежду есть также категория еда, ремесло, скорее всего, и наш с вами кошелечек. Всего лишь 50 монет у нашего парня в кошельке. Я думаю, ребятки, это немного, а может быть даже и немало. Посмотрим в процессе. Дальше смотрим навыки, умения. Мы можем прокачивать нашего с вами персонажа определенным образом, наверное, как-то взаимодействуя. Давайте вот тут прочитаем навык, который определяет, насколько вы хороши в валке деревьев и добыче полезных... А, ископаемых. Так, да, я так понимаю, надо что-то делать, и вот эти навыки, они у нас сами по себе будут расти. Пока что прогресса какого-то здесь я не вижу, этих самых навыков. Ну, думаю, в процессе разберемся. Ведь я эту игрушечку, ребят запустил сегодня совершенно первый практически раз. Тут активные квесты. Так, начиная новую жизнь, это то, что сейчас а, у нас, как говорится, в журнальчике, когда пришла война, я все потерял. Да, это мы уже слышали в самом начале, в предисловии. А сюжетные квесты, естественно, никаких вызовов тоже у нас а, никаких. Ну что ж, продолжаем знакомиться с интерфейсом. Идем дальше. Карта, черт возьми. Вот, друзья, самое главное, это карта. Вот мы здесь находимся и нам сейчас надо двигаться куда-то, наверное, вот сюда, потому что здесь, я так понимаю, маркер нашего с вами квеста находится вот в этой деревушке. Вот мы сейчас в нее и пойдем вместе с вами. Интересно, большая карта или нет? Давайте посмотрим. Так, а карта-то у нас не совсем большая, или -то это только ее маленькая часть? Потому что, смотрите, все дорожками связаны куда-то влево-вправо, через горы вниз вот можно, кстати, посмотреть. Вот здесь вот, да, все можно посмотреть. Да, карта, ну, не знаю, если это вся карта, то мне кажется, она не сильно уж так, таки большая, но довольно-таки прикольная. Ладно, будем смотреть, разбираться. Так, тут у нас династия. а Здесь, я так понимаю, все параметры нашего с вами прайда или нашей с вами семьи, когда мы будем а, развиваться, будет, будут тут, наверное, у нас возникать какие-нибудь, какая-нибудь статистика по нашей династии. Оно и, в принципе, понятно. Ну, и технологии, это то, что мы будем строить, то, что мы будем развивать. Основное хранилище. Хранительство... Да, тут все подписано, ребят, все хорошо, очень озвучено, на самом деле ссылочка для скачивания этой игрушечки есть в описании под данным видосиком, ребят, переходите, скачивайте и наслаждайтесь, ну а мы продолжаем выживать в игрушечке Medieval Dynasty, так, ну что ж, посмотрим, что у нас получится здесь делать, ох ты ж, какие здесь красивые места! Вот это я понимаю. Вы посмотрите, ребят, только картины писать. Да, вот сюда на камушек присаживайтесь, пожалуйста, поудобней. Доставайте свой плакат и начинаем писать квартиры. квартиры, Ха -ха. Картины, ребятки, начинаем писать. Мы да, маслом. Вы посмотрите, как здесь красиво. Нет, все-таки игра атмосферная достаточно и вызывает у меня определенную а, симпатию. Так, ну что ж, давайте прогуляемся вот сюда, вот ниже по этой дорожечке. Посмотрим, куда она нас а, выведет. Не забываем, ребят, также юзать а, все, что попадет нам слева и справа, потому что у нас здесь на каждом шагу разбросаны всякие ништячки. Так, куда мы идем? Гастовия. Как кстати, у нас основная миссия? Это давайте посмотрим. Так, журнал. Где у нас? Ой, это что такое? Странный какой-то вид. Это что это сейчас было? Это что это было? Так, а, это, джурн... это журнал. Так, а куда нам надо? Журнал. Так, цель, поговорите с Кастеляном Юниего. Короче, с парнем с каким-то нам надо поговорить и все вот у нас, видите, на ползунке в верхнем углу, в верхнем, ребят, по центру и на экране у нас все отображается, куда нам нужно сейчас идти. Так, ну что ж, давайте пробежимся вот в это село, посмотрим, что у нас там есть. Интересного. С кем-то нам сказали, надо поболтать. Давайте этого кого-то сейчас найдем и с ним уже поболтаем. Мне кажется, я очень много всякого интересного пропускаю. Да, черт возьми, вот смотрите, тут у нас... Ой, топор убери, топор спрячь, рано тебе еще топором махать налево и направо. Как-нибудь попозже. Так, это, я так понимаю, у нас сейчас собирается, да. Вот эти штуки, я так понимаю, нам пригодятся потом определенно для крафта. Я уже, в принципе, исходя из того, что я набрал много вот таких вот березовых палок, я себе скрафтил чертов топор. Так, это что за куст? Топор, пока я, ребят, не знаю, как использовать. Ну, как его еще использовать, кроме как валить деревья? А, ладно, пока, ребят, прогуляемся, посмотрим. Так, это что за хибарка такая? Давайте зайдем обязательно, глянем, что у нас там внутри имеется. Собираем пока что все, березовые веточки, все пригодится, у меня инвентарь не треснет случайно, кстати, у нас есть а, максимально ограниченный вес, это 35 килограмм всего лишь, мы уже набрали на 15 кг, поэтому советую все подряд не собирать, а все лишь делать а, с умыслом, как открывать двери, о, они сами открываются, так и что тут у нас есть, кражи из сундука, но в сундуке-то у нас пусто, да, в какой-то мы, ребята, амбарчик маленький зашли, Ничего особенного из себя не представляет Пустота, да и только Ох, какие здесь... О, здрасте Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, куда я пришел Можно получить у вас какую-нибудь информацию детальную Подскажите, пожалуйста, здравствуйте, Эдвин Приветствую тебя Привет, у тебя есть минутка? Конечно, чем могу помочь, спрашивает нас, Эдвин Как дела в последнее время? Так, одобрение плюс 10 добавилось. Большое спасибо за вопрос, это любезно с вашей стороны. Ты что-то мне не ответил, похоже, на мой вопрос. Как дела, спрашиваю? Нет, не слишком тут разговорчивые люди, я смотрю. Давай, Давайте еще раз, есть минутка. Так, это я уже спрашивал, что за день я работал почти без... Это, ребят, я привру тогда, потому что я еще ни хрена не работал. Да ладно. Как дела за последнее время? Так, давайте еще раз спросим, еще плюс 10. Большой. Это уже я точно тебе говорил. Давай-ка еще разочек. Извини, у меня сейчас нет времени на болтовню. Да, ребят, вот такой у нас, а, вот такие у нас, а тут. Варианты общения с местными Не слишком-то, я бы сказал, густо Да, всего лишь два раза мы к нему обратились И он уже устал с нами разговаривать Видимо, я слишком надоедливый в этом плане человек Что со мной здесь мало кто общается Так, ну что ж, давайте сходим Так, вот сюда вот нам надо Я иду строго по маркеру О, ох ох смотрите, какое здесь интересное хозяйство Это же гусь купить за... За сколько? Две <смех> тысячи монет вы охренели. У меня только 50. Ни хрена себе тут все дорогое. Я в шоке. Ой-ой-ой, как мило. Смотрите, ребят, на эту красоту. Вы только посмотрите. Это маленькие гусята. Я просто в шоке, это, ребят, маленькие гусятки, да, вот тут большие гуси, смотрите, как они прикольно сидят в своих гнездах, а тут у нас есть маленькие гусятки, привет, куда ты побежал, стой, стой, маленький, куда он побежал, смотрите, как прикольно здесь сделано, слушайте, здесь прямо чувствуется, что живая вот такая вот у нас фауна, а, живые, значит, у нас животные нормальные, да, Корова. смотрите, тут у нас какой-то, видимо... Ам... Человек, который занимается разведением коров Здесь у них маленький теленок Четыре с половиной Охренеть, цены четыре с половиной тысячи за теленка Я в шоке, где я такие деньги достану Ну, в принципе, мне пока девать-то их некуда У меня ничего не построено Пока, ребят, бегаем, осматриваемся У нас сегодня, так сказать, краткий а, курс вводный в эту игрушечку Смотрим на возможности, да а, На геймплейчик Так, а много чего у нас здесь на самом деле Различные здания Да, здесь у нас различного типа люди Вот это, например, смотрите, общается со своим ребенком это кто такой? Разговаривать Не будем встревать Ох, смотрите, какая малюсика вообще Вот это, да, тут, ребят, есть маленькие совсем дети Есть побольше, да, пацаны или девчули Есть у нас взрослые персонажи Давайте попробуем поговорить Привет Нет, с малюсикой вообще вот с этой нельзя разговаривать Она, видимо, еще слов-то не знает А вот с этим парнем можно уже поболтать Привет а у тебя есть минутка? Я у него спрашиваю Извини, мам сказала мне не разговаривать с незнакомцами Ну, оно и логично Поэтому не будем надоедать Еще мне тут по башке батя надает Блин, Грозный каким-нибудь молоточком из кармана вытащит Ладно, не будем нарываться А просто пробегаем дальше Так, здесь что у нас такое? Ох, как уютненько здесь у вас, прикольно Не будем, ребят, вызывать никаких подозрений Давайте подойдем уже к тому типу, к которому мы шли Изначально Это, по-моему, где-то... Нет, давайте пройдем подальше Это где-то здесь находится Вот он! Вот он, этот странный тип, с которым нам нужно поговорить. Так, ну что, братишка, рассказывай, что мне нужно делать дальше. Давайте поболтаем с ним. Так. Эй, незнакомец, что, привел, что привело тебя в нашу долину? А, ты не похож на торговца или паломника? А, нет, меня зовут Расимир, и я приехал с юга в поисках своего дяди Иордана. А, так, так, так, и что... Ничего он нам не ответил. В его, доме мы, в его старом доме мы называли его Иордан Плотник. Иордан? Ах да! Он однажды рассказал мне о своей жизни на реке. Вы пришли в нужное место, но, боюсь, на несколько лет поздно. В смысле? Почему так? Что случилось с моим дядькой? Он был великим человеком и даже лучшим другом. Рассемир. как хороший ремесленник и отличный торговец, он заработал здесь большое состояние. Видишь там таверну? Он построил и управлял ею, а также множеством других магазинов, которые вы найдете в долине. Нифига себе, дядька-то у меня был не промах, однако. Так, ну что ж, моя мама сказала мне, что он а, разбогател на севере, и я понятия не имел, насколько богат. Но это не ответ на мой вопрос. Продолжая я давить, так сказать. А, твой дядя убил себя, в смысле, друг мой. У него была идея об огромной торговле с германским королевством на западе. В смысле убил себя? Ну-ка поподробнее, ты что-то темнишь. Пять телег, наполненных лучшей железной рудой, красивым цветным бельем и нашим превосходным пивом. Его тащили 10 быков за, а, за то, что я могу вам точно... С... Это то, что я могу вам точно сказать. Так, а что случилось? Как он умер-то? А, его поход попал в засаду бандитов. Его возчики зарезаны. Он, должно быть, хорошо дрался, а унес двоих с собой до смерти. Судя по тому, что мы видели, когда искали его я, я, я похоронил его сам и. Или лучше то, что оставили после себя волки Мне жаль, что я являюсь носителем таких новостей Блин, дядька, серьезно, дядька мой погиб Вы, сер... Вы шутите, а? Я просто в шоке Для чего я сюда так долго шел? Чтобы повидаться с моим богатеньким дядькой Чтобы он мне помог мне в моих начинаниях А тут такие новости Мой дядя мертв, его богатство пропало Я приехал сюда зря не говори этого. Я бы не позволил племяннику Иордана пропасть зря. И даже если, если большинство сельских жителей быстро забудут, и даже если большинство сельских жителей быстро забудут, чем они обязаны твоему дяде, я не собираюсь присоединяться к ним. Я кастилиан, и мое слово все еще имеет значение. Итак, скажи мне, ты сможешь заработать себе состояние? Ну что, я могу сказать, я умею создавать простые инструменты, я могу собирать все необходимое в поле, я умею считать и торговать. Достаточно хорошо, возможно у меня нет товаров или золота, которые я могу предложить, но ты можешь иметь здесь столько земли, сколько захочешь. Но, пророда, но не продаю, а представляю тебе на всю жизнь. Строй дом, выращивай овощи, сохраняй запасы жизни и следуй своей дядиной мечте. В смысле... Че, серьезно? Ты серьезно, моя собственная земля столько, сколько захочу, только когда у тебя будет уже своя деревня, ты будешь платить налоги, мой мальчик. А, -а вот оно что, значит, не просто так этот парень мне отдает здесь кусок земли. Так, я понимаю, что у вас есть какой-нибудь совет для начала. Вы можете рубить деревья, чтобы построить свой дом. А тростник растет у реки, он отлично подойдет для крыши. У тебя есть с собой еда? Да, вроде что-то было немножко, да, было. При необходимости в нашей деревне ты найдешь несколько продавцов. Если у тебя нет денег на еду, ты всегда можешь поискать грибы в лесу или поохотиться на животных. О, как, да. Ну, вот так оно и есть. Так, ну, может быть, как-нибудь удастся заработать немного монет? Конечно, ты можешь помогать, с ты можешь а, по поговорить с людьми здесь или в других деревнях. Может кто-то заплатит за твою помощь. А, большое спасибо за совет. Мне пора найти нужное место. Нифига себе, ребятки, как здесь все запутано. У меня есть кое-что особенное для тебя. Это молоток, которым твой дядя построил дом, в котором он а, состарился. Большое спасибо. Увидимся в следующий раз. Так, друзья, мне, значит, тут рассказали, что у меня у дядька-то, оказывается, погиб. Вода, вода важный параметр для жизни, без воды э, хп-шечка наша пропадает. Чтобы воспользоваться, а чтобы воспользоваться его, вот вы просто выпейте воды из ручья реки или озера. Воду также можно носить в ведре или бурдюке, отлично. А, нифига себе, ребят, какие новости, а я тут ехал к дядьке, а его, оказывается, уже давным-давно. А, нет, наш квест обновляется, мне нужно, значит, построить свой первый дом. Ну, для этого я, наверное, предпочту сначала осмотреться в этих краях. Вот наша карта. Вот здесь находимся сейчас мы на той стороне. Так, а вот это желтенькие. Это кто такие? Интересно бы узнать. Давайте посмотрим на журнал. Это, наверное, какие-то квесты или что-то в этом роде. Не пойму. Есть какие-то маркеры здесь или что-то в этом роде. Так, так, так. Пока что я не вижу каких-то какой-то особенной трактовки этих всех моментов. Глава новая. Так. Возможно, это подсказки того, куда мне нужно сходить, чтобы добыть те или иные компоненты Вот у нас, например, здесь, смотрите, что-то имеется, да, какой-то восклицательный знак Я так понимаю, вот у этого персонажа или вот у этого персонажа, да, вот к нему, наверное, надо подойти Давайте, ребят, подойдем, потому что тоже человек с восклицательным знаком, возможно, что-то он нам может предложить Здорово! Алвин, приветствую тебя! Поговори со мной! Привет, меня зовут Росимир да-да-да, приветствуем его. Так, привет, я Алвин, я не узнаю тебя, ты здесь новенький. Ну что ж, я приехал сюда с юга, я ищу себе новое место, где я могу начать новую жизнь. Так-так-так, ну удачи, и все? Каждый день обрабатываю поля. Фактически я делаю одно и то же каждый день из года в год. Тебе, тебе это не скучно? На твоем месте я бы умер со скуки. Конечно, меня это утомляет. Как долго вы сможете делать одно и то же в, своей, в жизни снова и снова, но семье нужна моя помощь, но я стараюсь. Ну что ж, я тебя обидел, извини. Я думаю, я знаю, как тебе... Так, это, от... это отлично. Вдобавок сломалась ручка моей проклятой косы. Теперь уборку урожая занимает еще больше времени. Ты что-то какой-то ворчливый. Думаю, я знаю, как тебе в этом помочь. Я скоро вернусь. И что... У нас что, дополнительный квест какой-то? Новый квест, история Алвина. Да, поговорив с одним из типов, мы узнали какую-то совершенно новую историю. Давайте откроем наш журнал, журнальчик, и посмотрим. Так, история Алвина. Нам нужно доставить, чтобы... доставить ветку. А, и всего-то? У меня же есть ветка, чувак. У тебя сломалась ручка, я тебе помогу ее починить. Давай-ка мы сейчас с тобой прямо и починим. Здесь используйте это как новую ручку. Дайте палку. Ну что ж, на, держи палку, сделай себе ручку. Ты шутишь? Как я должен это использовать? Так, так, так, дай мне косу, я покажу тебе, как это делается. Так, хорошо, ты меня удивил, ты умелец какой-то. Как ты узнал, как это сделать? Ну что ж, я умею создавать простые вещи. Мы узнаем что-то новое каждый день, верно? Может быть. Я такой же фермер, как и мой отец. Я больше ничего не знаю. Никогда не знаю, что когда-нибудь пригодится в твоей жизни. В любом случае, спасибо за вашу помощь. Я должен вернуться к работе. Конечно же, рож не, про... не, прор... не порежется до скорого. Так, ну что ж, да, пока закончит диалог. Помогли мы этому парню. История Алвина у нас обновлена. И что же мы там увидим в этой истории? Секундочку. Так, история Алвина. М достать. А, ждите следующего дня. Да, у нас история продолжится а, с следующим днем. Но мы помогли этому парню, мы сделали и починили ему косу. Он, оказ он оказался смущенным моей находчивостью и быстро перешел к работе, на, ко на которой чувствовал себя комфортно. Что ж, может, в следующий раз он будет разговорчивый. Так, ну что ж, мы потихонечку начинаем знакомиться с, с местными. О, здравствуйте! Здравствуйте, милая дама. Что же вас сюда привело в эти странные края? С мотыгой на перевес. Давайте, ребят, пообщаемся. Так, еда. Это я понял. Но я, но я должен пообщаться с этой дамой. Здравствуйте. А, у тебя есть минутка. Давайте с ней поболтаем. Это у нас а, добра мира. Давайте поболтаем с ней. Так. А, вы видели человека, который проходил поблизости? Я слышал, как люди говорили, что на нем были потрясающие одежды. Так, у нас одобрение минус два. «Видел, я бы хотел, чтобы у меня были такие мантии вместо этих грязных старых тряпок». «Так, давайте еще раз пообщаемся. Нету времени на болтовню», — говорит она. «На нам быстренько отшила нас эта женщина». «Так, жена. Жена необходима для выживания вашей а, династии. Благодаря ей у вас будет наследник, который, а, достигнув нужного возраста, продолжит вашу историю, улучшит репутацию династии и будет развивать деревню. Ваша жена также может помочь вам переосмыслить свои таланты и залечить ваши раны». Не забывайте заботиться не только о себе, но и, об не, но и о своей семье. Если ваша жена очень недовольна вашим, вашими действиями, например, отсутствием жилья на долгое время а, еды или возможности согреться зимой, она может покинуть вас и забрать с собой наследника. Ага, ну в принципе да, надо, надо сначала построить дом, а потом уже заводить а, жену, а не наоборот, друзья, в поле, в шалаше. Это, ребят, не вариант, даже здесь в средневековье он никого не устраивает, поэтому нужно нам построить сейчас а, жилье камень. А две штучки написано, надо собрать. Но я же вроде собирал уже, что ж такое-то? Так, вот тут у нас какие камни валяются, давайте подберем. Нельзя подобрать отсюда. Так, а давайте тогда с другого места где-нибудь подберем. Так-то здесь прикольные места, хоть где бери и стройся. Плюс мне еще дали какой-то молоток, насколько я знаю. Вот он, деревянный молоток. Тут как-то же можно его поставить, да, на быстрый слот. Вот, ребятки, деревянный молоток, каменный топор на двоечку поставим. Факел у нас. Факел у нас должен быть, по идее, на F. Да. Вот, кстати, у нас факел есть. Такой вот вариант освещения да, в ночное время. Но у нас, кстати, темнеет уже. У нас немножечко стемнело. Вот, ребятки, водичка. У меня обезвоживание жесткое просто. Надо срочно подойти к водоему и попить водички. Что, неужели здесь прям так можно пить из лужи? Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим. Так, water, drink. Ну что, офигеть. Просто так, подойдя к воде, можно попить и восполнить. Ни хрена себе. Я просто попил, ребятки, из этого водоема и наполнил свои, как говорится, запасы. Ну, ладненько. Так, ну что ж, давайте березых, березовых веток пособираем, тростника. Кстати, мне нужно 20 штучек набрать. А Тростник где у нас водится? Наверное, где-то на побережье можно его найти. Это у нас что, не тростник? Нет? Это, по-моему, камыши какие-то. Короче же, ребят, первая серия у нас посвящ посвящена шастанию по камышам. Да, вот мы тут так бегаем бодренько, да, ищем... Может быть, тростник где-нибудь на нашем пути сейчас попадется. Но пока ничего я а, не вижу, кроме камышей. Одни сплошные камыши! Болото какое-то! Черт возьми, где тростник-то? По идее, тростник растет возле берег... Ага! Ничего себе! Только я про это сказал, и вот он, ребятки, тростник. Прямо перед глазами. Мне нужно 20 штучек собрать, как минимум. А что, 20 там то мне точно хватит? Или этого будет недостаточно? Давайте 20 тростника сейчас подберем, чтобы нам... Хватило, наверное, на дом. Да, игра мне предлагает построить дом. Да, чтобы у меня было свое жилище. Наверное, мы в рамках нашей текущей силы. А, да, все, уже 20. 20 тростника мы собрали. Так, нужно камня подсобрать. Я знаю, что камень где-то возле дорог водится. Маленькие булыжники валяются везде. Ну, также его можно найти и в лесу. У нас, похоже, темнеет. Мне кажется, или у нас темнеет? Что это было? Зверобой какой-то. Это зачем у нас, интересно? Какая-то травка. Это чай, наверное, варить, да? Зверобой. Нашли мы травку. Так, мне поесть не помешало, у меня, смотрите, голод долбит. Так, а мы, ребят, тем временем шаримся по кустам. Нам необходимо сейчас срочно собрать камня, собрать дерево. Ну, блин, я думаю, дерево очень тяжелое будет. А где камень-то? Камень, ты где? Черт возьми. Я раньше столько камня находила, сейчас вообще ни одного камушка не вижу. Где камни-то? Они должны быть в лесу, по идее. Давайте пошаримся здесь. Пошастаем в кустах. Тут Тоже нет камня никакого. Обалдеть просто, куда дели весь камень-то? Был же, был же камень, я только что его тут находил. Но у меня, в принципе, он есть. Так, «Время, года и сон». Есть 4 сезона, весна, лето, осень и зима. Сезон автоматически меняется через 3 дня. Многие вещи зависят от сезона, включая время посева и сбор урожая различных зерновых и овощей. А также время доступности природных пищевых ресурсов, включая ягоды и грибы. В разные сезоны бывают разные температуры, поэтому вам нужно подготовить подходящую одежду. Вы сможете спать в своей постели или у огня с 19 до 7 часов 00. Сон у костра не восстанавливает здоровье, а сон в постели немного восстанавливает ваш Ваша здоровица. Ну что ж, принято-понято. У нас что, уже 7 часов, что ли? Я не понял. Давайте глянем. 18.02. Еще пока, ребятки, не 7 часов у нас. С 19, по-моему, там говорили, можно спать. Так, камень. А его только киркой можно добывать. Так, это понятно. Но мне нужны, ребятки, камушки. Камушки мелкие, которые вроде бы валяются здесь везде. Но почему-то я сейчас найти ни одного не могу. Вот же камушек лежит. Это он? Нет, нет, это не он. Вроде столько камней мне раньше находил. Вот же, вот же тот самый камень. Наконец-то, ребятки. Раз камень. Что, два камня? Реально? На строительство дома надо всего лишь два камня. Так, срубить дерево и построить свой а, дом. Ну что ж, а, надо бы, ребят, нам, наверное, выбрать сначала место, где мы будем строиться. А, я, наверное, все-таки построюсь где-нибудь не на холмах, а поближе к реке. И вот какое, друзья, точно место выбрать, сейчас мы с вами попробуем это сделать. Так, а пока что я не сильно голоден, так, ты сильно не разбегайся, потому что усталость-то она ведь заканчивается, черт возьми, надо за этим постоянно следить. А, Куда-нибудь, ребятки, поближе к реке бы я, наверное, поселился. И какие же у них все-таки обалденные поля, а я просто в шоке. Интересно, сколько так Такое поле надо обрабатывать. Вы посмотрите, какое оно огромное. Здесь, друзья, нет ни тракторов, ни техники, ни хрена. Только лишь наши с вами мозолистые руки, которыми мы будем работать. Поэтому и это поле кажется огромным, просто нереально. Так, а мы, ребят, продолжаем искать место для постройки нашего первого дома. Кстати, как строить дом-то? Вот ремесло, здание, дома. А, вот он, дом, недостаточно ресурсов. Нам нужно 6 бревен. Так, ну что ж, выбираем, ребят, местечко, я думаю, вот здесь неплохое такое местечко, 6 бревен, где же мы возьмем 6 бревен-то, я не знаю, надо нам, наверное, их нарубить, логично, черт возьми, братишка, скретч, твоя логика просто не знает никаких границ, надо, надо нарубить, да, где взять дерево, нарубить, конечно же, нет, блин, ты сходи в деревню лучше и купи за оставшиеся деньги, что такое, у меня потемнело в глазах. Что такое, парень? Ты рано кони-то двигаешь, осторожней Побереги себя Так, у нас тут деревьев, смотрю, достаточно Давайте начнем уже лесоповал Поехали, сосна Так, пошла, ребятка, рубка Так, тихо-тихо Пошла жара, сосна, 20 Опа, это что, мы срубили сосну Осторожней, падает же, а? Ударишься об нее и шишка будет так Ой-ой-ой, смотрите, как ее подкинула. Я надеюсь, нам ничего с этого не будет Так, раз, а, продолжаем, ребята, разделывать Два, о, что, все, что ли? Уже разделали, уже бревна, офигеть, так быстро Два бревна, три бревна, так, интересно, эти бревна тяжелые, давайте посмотрим а, Вот они, ребят, бревна, ой-ой-ой, на 7,5 килограмм, 28 килограмм у нас уже а, в инвентаре Давайте еще одну сосну повалим Так, мне нужно 5 деревьев срубить, вообще-то 5 целых деревьев, так, ну давайте, можно же, в принципе, их рубить а, и не обязательно их собирать Так, это второе дерево повалено, так, отлично Давайте еще одно дерево срубим Да, наша основная задача, ребятки, остается основной Это построить себе уже какой-нибудь э, домик Так, это третье дерево мы срубили Лесоповал у нас продолжается В принципе, вот здесь вот возле речки неплохое такое местечко Как-то мы быстро устаем Ой-ой-ой, устает наш персонаж, кстати Вот на такие, на все действия у нас тратится усталость Так, это что, четвертое дерево было? Так, пятое дерево Давай-давай уже, срубайся Срубайся, я все равно тебя поборю. Так, есть такой срубили, 5 деревьев мы, отлично. Все 5 деревьев повалены, давайте их сейчас разделаем как следует. Так, раз удар, нам дают 5 веток, и второй удар, я так понимаю, расчленяет дерево на несколько кусков. Так, с этой сосной тоже самое нужно сделать. Есть такое дело, блин, немножко у нас стемнело почему-то. Очень сильно у нас темнело и... Я думаю, что нам нужно отдохнуть. Так, мне говорили, что можно возле костра поспать. Давайте, ребятки, так и сделаем. Как нам сделать свой собственный костер? Так, ремесло, а другое... Вот он, костер. А, у меня на него достаточно. Да, веток нужно 16 штучек. Давайте где-нибудь вот здесь мы поставим тогда наш костер. Я не знаю, правда, где у нас будет наш дом. Но вот тут, наверное, я думаю, стоит забабахать наш костерчик. Или вот здесь вот даже. Так, так, так, где для него самое нормальное место? Возле, может, возле воды? Возле воды можно, да, костерчик. Да, давайте, ребят, вот здесь вот костер мы разведем сейчас. Раз. Место для костра просто идеальное возле воды. И давайте попробуем зажгем огонечек. Так, так, так, так, секундочку. С помощью факела, конечно же, мы это сделаем. Да, давайте, ребят, передохнем, потому что ночью не видно ни хрена. Я так не люблю, поэтому, ребятки, вам постараюсь продемонстрировать геймплей, конечно же, днем. Давайте, ребятки, поспим. Так, ну что ж, вот так у нас выглядит сон. Э, и все, так, быстро. Мы уже поспали. Ой, вот это туманнище. Не видно, ни хрена хоть глаз выколи, Черт возьми, а. Куда я попал? Вот этот туман, наверное, клюет сейчас хорошо у нас. Но удочки-то у меня нет, закидывать нечего. Так, ну что ж, давайте попьем водички сутричка пораньше. Раз. И нам нужно, друзья, срочно поесть. Наш персонаж сильно голодает. Так, где у нас еда? Сушеное мясо, яблоки. Есть овсяный рулет. Ох, смотрите, питание 45 у овсяного рулета. Вот давайте мы сейчас овсяный рулетик-то и скушаем. Так, на что скушать-то? На F. Так, раз рулетик и заедим это все, наверное, дело яблоками. Пять штучек у меня имеется. Раз, два, три, четыре, пять. О, все яблоки я сожрал уже. Ни хрена себе. Так, давайте сушеное мясо поедим. Так, оно у нас по пять прибавляет. Так, все, практически на 100 я насытился. Отлично! Так, костер наш потух. И мы продолжаем, продолжаем разрабатывать место под постройку нашего собственного дома. Так, что нам для этого потребуется? Давайте посмотрим, где наш план. Так, достаем план, выбираем здание, выбираем дома и первый дом. Недостаточно ресурсов. У меня три бревна, а нужно шесть. Давайте еще три возьмем. Два и вот третье у нас бревно. Так, теперь, я думаю, достаточно ресурсов. Слишком тяжело, мне говорит, игра. Но ничего страшного. Я вроде пока хожу, значит, не так сильно тяжело. Так, ну что ж, выбираем дом. Вот он, наш первый простой маленький дом. Куда мы его сейчас поставим, я, ребятки, пока не знаю. Так, ну, наверное, тут где у нас дорога-то? От дороги далеко нет. Так, вот у нас тут дорога. Так, как мы его развернем? Можно же как-то разворачивать. Так, поворот А, вот так вот даже можно. Так, а где у нас вход, кстати говоря? Так, это что у нас? А, вот тут, кстати, у нас вход. Я предпочту, чтобы вход был у нас прям с дороги, вот отсюда. А куда поставить можно? Так, вы не можете разместить табет так близко к другой деревне. Ага, понял. А вот здесь можно, так. Отлично. Так, может быть, где-нибудь на берегу озера я его размещу? Или как-то так, в этом роде. Так, давайте попробуем по-другому. Здесь где-то можно его поставить? Тут же тоже у нас дорога, да? Где у нас дорога? Вот у нас дорога. И вот здесь, возможно, я поставлю свой дом. Да, вот здесь, кстати, можно поставить дом. Отлично! Тут очень близко к дороге мы будем, да, у нас все рядом Потом на лошадях сможем, наверное, скакать, я так предполагаю Но тут какой-то у нас холм Какой-то у нас очень большой холм, мне он не нравится Так, давайте вот туда вот сюда вот поставим сейчас, рядом с холмом Да, вот тут, ребят, будем мы строить свой первый дом, давайте уже размещать Поехали Так, план у нас дома есть Немножко кривоват получилось, не совсем параллельно, да, нашей дороги. Но я думаю, для начала сойдет Так, где наш молоток строительный? Так, молоточек берем, и что можно сделать? Так, продолжаем, ребятки. Строим дом свой первый, да, в этой игрушечке под названием Medieval Dynasty. А, сейчас я укрепляю стены, так. недостаточно ресурсов, мне говорят. Так, я понял. А, надо нам, наверное, сейчас взять дерево вот это вот. Давайте, друзья, а, обработаем как следует деревяшечки. Так, но ну его можно уже взять. Зря стараешься. Тут уже у нас дерево, в принципе, готовое к использованию. И давайте продолжаем. Так, где наш молоточек? Вот он. Просто... Ой, так просто что ли? Стеночка готова, есть такое дело Так, дальше идем Веточки как много, в больших количествах уходит нас на это все дело ветки Так, продолжаем дальше Тоже нужны ветки, нужны бревна Так, еще одна стеночка готова Так, бревно у меня ноль А пойдемте возьмем еще, я же столько деревьев здесь повалил У меня здесь должно быть очень много бревен Так, забираем раз Забираем два Забираем три Где-то еще есть поваленные деревья? Или я уже все израсходовал? По-моему, я уже все израсходовал. Так, секундочку, это что? От, откуда это растет? Не понял я. Собрать урожай. Какой еще урожай? А, это сосновой ветки. Просто забираем. А, пни как выкорчевывать, лопата, не экипирована. А, пни можно выкорчевывать лопатой. Так, ну что ж, принято-понято. Давайте, ребята, рубить еще бревна. Я так понимаю, то, что у меня есть сейчас, мне этого не хватит. Давайте срубим еще пару деревьев. Пока что у меня тут они есть. Так, или вот это дерево лучше срубить. Давайте вот это лучше, которое к нам поближе. Да, да доставай уже! Ой-ой-ой, как я устаю сильно, капец просто, усталость моя, конечно же, идет в расход Так, рубим еще одно дерево, а куда у нас то упало, что-то я не заметил, О, вот оно Его можно, кстати, забирать? Нет, нельзя его, по нему нужно, нужно один раз долбануть Или даже не один раз, а раза два, наверное, надо долбануть по нему, вот Теперь оно готово уже к сбору Так, ну что ж, собираем, продолжаем строительство нашего собственного дома я надеюсь, у нас все получится. Да, это мой первый опыт, так сказать, постройки дома в этой игрушечке. Так, продолжаем, ребят, укреплять стены. Ветки тут расходят. Окошечко, а офигеть, наконец-таки, да будет свет в нашем доме. Да, чтобы построить дом, нам нужно вот так вот кияночкой по нему молотить. Если мы просто так, если мы ничего не будем делать, мы не построим дом. Так, еще одна стеночка готова. Кстати, можно со стенками взаимодействовать. На Е можно редактировать а стены. Секундочку, стены деревянная стена можно, а, то есть можно ее преобразовать, я так понимаю, каменная стена, ага, вот оно что, ну я думаю, пока что мы оставим стены такие, какие они есть, не будем пока мы апгрейдить, а, интересно, потом можно проапгрейдить, нет, друзья, строится сразу же, а, апгрейдить можно на начальном этапе постройки, то есть выбирать какой тип у нас, сразу дверка поставилась, отлично, и еще одна стеночка у нас, я так понимаю, уже крайняя, есть такое дело. Так, что с крыши будем делать? Нужно также бревно. Так, где у нас, ребят, бревна? Бревна у нас еще остались. Да, вот у нас сосна лежит. Давайте мы ее сейчас расхреначим как следует. Так, один удар, второй удар нужен. Давай, давай уже, они... Отлично! Так, это у нас два удара, как говорится. С двух ударов мы целое дерево расчленяем просто на несколько составляющих. Замечательно, интересно, сколько на крышу нам надо Давайте, ребят, эту тоже сосну мы тогда захватим Кстати, прогресс срубания деревьев остается Я в прошлый раз начал рубить это дерево Оно так и осталось на том же самом уровне, на котором я закончил Так, раз ударчик И второй ударчик Да, продолжаем, ребятки Поднимаем, как говорится, свою династию А это что такое? Это что такое? Я нашел перья это определенно новый ресурс какой-то Я перья до этого не находил Ничего себе, надо в этом лесу быть внимательнее Еще перья? интересно, на что они у нас пойдут, а, камни, это понятно, камней у меня куча, но нужно, ребят, внимательно шариться, потому что в этих лесах очень много можно найти интересного, так, ладно, дерево мы срубили, давайте мы сейчас заберем бревна, ничего не оставляем, так, здесь где-то еще одно бревно было, так, отлично, и еще третье должно быть, или я уже забрал, ладно, если что-то не забрал, потом заберу, так, ну что ж, приступаем, ребятки, к постройке крыши, где мой молоточек, так, поехали вот с этой вот части. Так, 21 тростник нужен. А, 8, подождите-ка, не понял я. Давайте попробуем. Так, а, бревно и тростник пошел в расход. Есть такое дело. Так, отлично, одна часть крыши готова. Еще следующая часть пошла. Так, я, я чувствую, что мне тростника не хватит. Блин, меня, походу, обманули. Так, сюда сколько тростника нужно? Бревно. Давайте попробуем. Так, бревно ушло. А, здесь у нас из веток строится часть. Понятненько. Так, сюда тростник 8 штук у меня осталось 5 меня меня жестко обманули с тростником сказали что мне нужно набрать 20 штучек но мне их не хватает черт возьми ребятки выдвигаемся срочно на поиски тростника у меня его просто не хватает я думаю что где-то здесь в, окружай, в окружающих водоемах мы найдем сейчас тростник я на это очень надеюсь там что у нас тележка какая-то стоит так тростник ты где о нашли тростник да, все правильно, ребятки, возле водоемов у нас растет всегда много а, тростника, она просто-напросто почаще а, шарится. Мы сейчас находимся, ребят, вот в этой части карты, мы слишком далеко не уходили, шаримся всего лишь вот тут вот, и вот в этом месте мы находим много интересного, много интересных ресурсов окружает а, нас. Так, есть такое дело, игрушечка в принципе красочная, мне нравится, да, такая выживалочка разнообразная, с элементами экономики, с элементами взаимодействия с другими NPC. Да, она, я так понимаю, у нас не мультиплеерная, это типа соло РПГ-шечка, да, с квестиками, с определенными, где мы вот таким вот образом строим свои дома. Помимо домов можно ремесленные мастерские строить, определенные всякие разные объекты для украшения и так далее. Ну, я думаю, в процессе совсем мы с этим ознакомимся. Так, ну что ж, постройка продолжается. Строим мы вот эту часть. Осталось нам всего лишь ничего. Осталось вот эти две части нам крыши закрыть. И я думаю, что мы построим свой первый дом уже сегодня. Так, есть такое дело. И одна часть крыши у нас осталась. Давайте немножечко еще чуть-чуть. Давай, братишка, Скреч. Отлично, ребятки. Мы построили свой первый дом в игрушечке Medieval Dynasty. Вот оно, наше скромное жилище, где, как говорится, нам жить и детей наших растить. Вау! Вот это, вот это интерьер! Вы посмотрите. Так, у нас есть сундук теперь, да, для того, того, чтобы здесь хранить всякое лишнее и не захламлять наш инвентарь. У нас есть односпальная постель. Это для меня, как говорится, для, хол... для... вариант для холостяка. Есть а, двуспальная кровать. Это когда мы заведем жену, и тогда мы сможем а, использовать. То есть тут, в принципе, можно потом для ребенка использовать одно... односпальную постельку и так далее. Короче, а, вариантов а, для развития у нас стало гораздо больше. О, это что такое? А здесь, друзья, у нас такой же костер, я так понимаю, который у нас был на улице, на котором мы можем готовить Еду. Главное это Добыть эту самую еду сначала Где-нибудь а, в лесу. Я так понимаю Второй вот квест этой, этой самой главы Вторая глава а, мне и говорит о том, что Братишка, все, построил дом, теперь Иди уже охоться. А потом В процессе уже до жены и детей, я думаю Дойдем мы в следующих наших, конечно же а, Видосиках. Ну что ж, вот такое вот, ребятки У нас первое выживание, да и обзорчик На возможности игрушечки получилось Если вы хотите, чтобы у нас на канале было Побольше Medieval Династи игрушечки, то Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков и братишка scratch будет почаще записывать видосики и выживать в этой интересной игрушечке играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея